Я в огне. Дорогие друзья, я рад вас приветствовать на нашем четвертом уроке. Тема нашего сегодняшнего урока ⁇ ретест. Итак, давайте повторим, что такое ретест. Ретест ⁇ это пробой уровня, закрепление его за уровнем и отбой с обратной стороны. Давайте же посмотрим, как он выглядит схематично. Итак, слева направо мы видим восходящее движение, сформирован уровень, дальше коррекция, дальше новое восходящее движение с пробоем. Мы идем, идем вверх и э, формируем энное количество времени, за которым мы закрепляемся за уровнем. Дальше мы возвращаемся к этому уровню, отбиваемся и идем дальше вверх. Это, собственно, называется и ретест. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит вживую, на настоящем графике. Собственно, мы здесь видим на данном примере. Накопительный уровень мы сформировали, много раз от него отбивались вниз. Дальше мы сформировали пробой. Дальше мы закрепились и отбились с обратной стороны. Вот он собственно и как выглядит ретест. Друзья, если вам понравился этот видеоролик, я вас прошу поставить лайк, подписаться на канал, обязательно прокомментировать. Если что непонятно, задавайте вопросы. Дальше будет много нового и интересного. Всем пока!